Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Валкон и я Вичезар. Сегодня мы продолжаем ведическую концепцию здоровья и ответим на многие вопросы, связанные как быть здоровым, как построить дом, который дает вам здоровье и тепло, как а, найти отношения между супругами а, гармоничные, как себя вести с детьми. Все это связано как раз с нашим здоровьем. Здоровье – это такая обширная системная вещь, который предопределяет наше состояние внутреннее и внешнее. Как нам найти то гармоничное состояние, которое приведет нас к душевной радости, а в свою очередь к работоспособности, чтобы мы созидали вокруг себя гармоничное пространство, которое является как раз основой нашего характера, а характер предопределяет наш урок или судьбу. О чем очень подробно пишет генерал Борис Константинович Ратников, что окружающее пространство или социальная среда определяет на 90% наш характер и, соответственно, нашу судьбу. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем отвечать на эти вопросы. В предыдущем ролике мы показали коротко и рассказали о конах. О основных 16 иконах. А теперь мы остановимся на одном из них, наиболее сегодня требуемым а, в нашей повседневной жизни, это кон созидания и творения. О чем он говорит? Нам Боги или Бог дал а, дар созидать. Что такое созидать? Это идеи, которые в нашем воображении приходят нам или во сне, или мы что-то замыслили сделать. И затем мы творим, мы делаем руками, овеществляем в физическом мире вот ту идею, которая у нас возникла в нашем воображении. Что является первичным в здоровье? Это то, что мы принимаем извне. От предков своих, от богов, из космоса, от земли, от деревьев, от дома, в котором мы живем. Вот мы принимаем эту энергию, информацию, Которые к нам приходит идеально чистой. А когда она в нас входит, то смешиваясь с нашим эгом или характером, разливаясь по органам и системам, она приобретает иные свойства и качества. Смешиваясь, вот эта смесь свойств и качеств определяет наше физическое здоровье через информацию, Через наше восприятие, через наши органы и системы, о которых мы будем говорить и рассказывать, как это происходит. Затем поступая на физические проявления, где-то у вас что-то вылезло, где-то что-то заболело. И вот эти проявления физические, они служат индикатором тех или иных заболеваний, которые а, заложены в нашем характере. А причиной является наше невыполнение конов или покона, по которому живет все мироздание. Например. Сын подарил маме открытку, своими руками создал ее и подарил маме радость. Отец с сыном сделали табуретку, вложили душу в нее, и табуретка служит им долгое время, также давая радость от а, этого творения, которое отец с сыном сделали. Кстати, кто-нибудь задумывался над тем, какую роль играли игрушки раньше в нашей жизни. Мама, бабушка делали игрушки простые, безлика. И детям своим давали эти игрушки, вкладывая в них душу свою, образ свой. Эта игрушка была любимой. Она к сердцу дарила тепло, которое вложила в эту игрушку мама или бабушка. И дочка или внучка, держа игрушечку у себя около сердечка, получали эту сердечную энергию. Она служила как оберег для девочки. И в данном случае отец сделал вместе со своим сыном или дед вместе со своим внуком меч или саблю. И я помню, мы в детстве тоже себе делали, отец приносил или клюшку, или что-то, он вкладывал в нее душу. И мы играли, получали радость от нее. Вот это есть творение. Еще раз скажем, что главное для здоровья – это как раз энергия, информации, которая в нас вливается от богов, от космоса, еще раз повторюсь. И что такое разница между созиданием и энергия. А творение – это овеществление в явном мире того, что вы задумали, что вы задумали сделать. И корень вар в данном случае, задумайтесь, где он применяется, сварганить, сварить и так далее. И мы как раз вот эту подземную внутреннюю энергию Используем для того, чтобы овеществить ту идею, которую вы задумали. Второй тип энергии – это жар. Это солнечная энергия внешняя, которая то, что вы задумали сделать, покрывает корочкой. Вот корочкой покрыть, чтобы не расползлось созданной вами. Эта энергия мощная – жар, которая, подчеркиваю, сохраняет форму вами созданными закрепляет, отвердевает ее. Есть еще энергия… Божественное, Высшее, которое называется пра. От этого корня исходят все наши слова, связанные со справедливостью, с правдой и так далее. Правила вот про энергия это то, что идет энергия от Бога, энергия информация. И это надо не забывать, потому что это главное для нашего здоровья. Впустить энергию. Оценить правильную информацию, распределить эту энергию по органам и системам, о которых мы с вами будем говорить. Например, энергия ВАР входит через исток, нижнюю чакру. Мы вам это покажем, как она входит, как распределяется, где хранится, что с ней делать, как ей управлять и так далее. Это первое распределение энергии и усвоение энергии в нашем организме. Это и здоровье наше первичная, потому что без этого, думая о том, что вы поправите здоровье только через питание, только через воду или только что-то там какие-то таблетки принимать, это неправда. Никогда вы не поправите свое здоровье исключительно принимая какие-то продукты или медикаменты, потому что в основе нашего здоровья лежит энергия и информация. А теперь поговорим о том, Вспомнив легенду о колобке или сказку о колобке. Какое значение имеют стихии в нашей жизни? В следующих наших роликах ведической концепции здоровья мы будем об этом говорить. О системе пяти первоэлементов. И к этому вот сейчас мы расскажем такую историю. Ну как сказка, которую вы все прекрасно знаете. Сказка о колобке. Так вот, Тарх и Джива... Как боги в лице бабушки и дедушки, которые по сусекам поскребли, по палатам насобирали мучки. То есть они сначала использовали земную энергию. То есть силу земли, стихии земли. Набрали что-то овеществленное. Затем что они сделали? Стихию воды размешали с водой. Создали уже что-то совместное с стихией земли и воды. Дальше они колобочек куда помещают? В стихию огня, закрепляют ее. Затем стихии воздуха, которые наполняют духом колобка, его оживляют. А затем он идет этот колобок через 16 чертогов. Это цикл-лунный цикл, 16 чертогов, где каждый чертог оканчивающийся чертогом в лесы, который съедает, то есть это от полнолуния до окончание цикла лунного съедает как раз колобок. Вот это есть космогония, которая в сказке заложена. И для чего она нам нужна? Чтобы мы понимали, наш организм проходит через чертоги различные, через системы различные, через стихии. И эти стихии по системе пяти первоэлементов оказывают то или иное действие на наш орган или систему, когда они включаются в работу. Вот, например, желудочно-кишечный тракт включается в работу с часа до трех. Ну, то есть сейчас надо пообедать, наполнить его. То есть, когда включается в работу тот или иной орган, он активно усваивает ту или иную информацию, о которых мы с вами будем рассказывать в следующих выпусках, подробно рассматривая систему пяти первых элементов, как она влияет на наше здоровье. И как нам в этой системе жить и учитывать то или иное время, когда нам трудиться, питаться, отдыхать, пить воду и так далее. Дорогие друзья, хочется отметить то, чтобы вы понимали, что такое созидание творения. Например, если какого-то аспекта из стихии или из энергии не хватает, в том, что сделано. Например, почему людей некоторых называют тварями? Или мы не задумываемся, почему их называют тварями. А потому что в этого человека или какое-то существо вложили только одну стихию или одну информацию, такую как вар, например, энергия земная а не одухотворили ее, не дали ей пра, например, энергии, или не вложили в жар в нее, не укрепили духовные устой, И получается человек бездушный, бессовестный, который живет вопреки тем конам, поконам, которые приняты во Вселенной. И у него, получается, его люди, которые живут в общинах и жили в общинах, они его воспринимали как изгоя. Кстати, хотел бы сказать о том, что как лечили на Руси больных, как нам вообще определить, болен человек или не болен, больно ли общество или не больно. Но вот э, раньше, как это было, вообще-то человек сам осознавал, когда, вернее, он заболевал чем-то, грипп там еще что-то, что-то у него болело внутри, то он понимал, что он сотворил что-то не по совести. И тогда он уходил на выселки. И если он понимал причину своего заболевания, то он выздоравливал. Вот здесь как раз работает четко энергоинформационный обмен, понимание, избавление от того морального несовершенства, которое в душе живет человека. И человек выздоравливает, в него вливается чистая энергия. Она его оздоравливает. В данном случае хочу напомнить про наши технологии, которые работают на том же принципе, та установка Лотос, которая излучает, переизлучает электромагнитное поле в чистый свет. И она оздоравливает клетку, устраняя вирусы, устраняя онкологию и так далее, и так далее. Вот эта связь между тем, что мы живем в мире насыщенным множеством информации, но от богов... Нам дается от рода по родителям, нам дается чистый поток энергии, совершенный, который каждому присущ. И это есть здоровье, наше здоровье. И мы это, этот поток должны принять в себя, усвоить без ущерба для психического и физического здоровья и выдать в мир на пользу обществу. Тогда мы будем востребованы как обществом, детьми. И тогда дети, учитывая... И, видя наш пример служения и роду своему, и детям, и природе, будут брать с нас пример. И этим примером вы будете воспитывать в них образы божественные. И они будут продолжать ваше дело и будут продолжателями той гармоничной жизни, которая присуща всем мирам в мирах праве, о которых мы с вами в предыдущем ролике говорили и в мирах светлой Нави, где гармоничные миры и гармоничные отношения. А вот гармоничные отношения, вспоминаем тезисы лекции Ольги Алексеевны Бутаковой про психосоматику, которая является причиной заболевания различных болезней, которые возникают от нашего восприятия. Но здесь не хватает как раз того аспекта первичной энергии информации, той божественной ипостаси, тех правил, по которым мы должны жить и которые были заложены в нашу совесть, в нашу душу. Вспоминайте послание Анна к римлянам, где даже в Библии говорится о том, что совесть в душах славян живет, и эта совесть является тем законом, которое правит нашими и правила нашими предками. А вот чтобы нам коны применять э, к практическому нашему оздоровлению, и для того, чтобы мы оценили в первую очередь свое состояние, мы вам предлагаем шкалу оценки духовного, энергетического и физического состояния, которую я использовал в своей жизни, которую меня научили, где я сначала определил, что во мне есть нехорошего и что есть плохого. И вот вы, когда найдете самое плохое в душе своей, и начинаете над этим работать, например, над раздражением, где сосредоточен по духовной анатомии, которую мы вам будем, о которой мы вам будем рассказывать, где сосредоточена энергия раздражения. Это мучевой пузырь. Прежде чем убрать раздражение, вы начинаете визуализировать мучевой пузырь, убирать его воспалительный процесс, уменьшая или беря себя в руки и не давая себе раздражаться на что-либо или кого-либо вспоминаем как раз он а, резонанса, никто не виноват в наших чувствах или в наших эмоциях, которые негативным образом сказываются на нашем здоровье, только мы сами, наше отношение к миру, и вот когда вы будете изменять свое отношение к миру, у вас будет восстанавливаться ваше здоровье, а к этому вы добавляете чистую воду, переходите постепенно к к здоровому питанию, подчеркиваю, постепенно, а не сразу, потому что многие страдают от резкого перехода на веганскую или там сыроедческую диету. Затем вы меняете потихонечку свой образ жизни, потому что вы начинаете познавать более тонкие энергии, ощущать их, и это будет как раз вашим духовным здоровьем, который побуждает протекать более чистые энергии по вашим каналам и чакрам. И мы об этом тоже будем рассказывать в наших дальнейших роликах. Как они в вас действуют, как ими управлять. И самое главное, оценивать, по каким критериям оценивать, что такое хорошо, что такое плохо. Это тоже мы вас научим элементом и основам биолокации, как оценить в себе хорошо или плохо. Вот это полная концепция системный подход к человеку, учитывающий весь наш опыт и лично мой 25-летний и наследие предков и опыт моих учителей, которые меня учили более совершенные они в постижении как раз духовно энергетического физического состояния человека обо всем об этом. Мы вам будем рассказывать в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Волкон. До новых встреч.